Всем привет, дорогие друзья, вы на канале CryptoShark, вот чем, смотрим, что у нас, здесь у нас не только CryptoShark, здесь у нас еще есть и киты такие мощные, которые нарезают нам бабосы, чтобы мы красиво жили, смотрим, короче у нас Capital Way, проект нас, давайте, смотрите, как у нас здесь работает, чтобы без лишних заморочек там не вникать, как обычно, с утра непонятно в эти всякие алгоритмы работы данных структур проекта. Короче, все как раньше, все просто. Мы залетаем, лавеху закидываем, туда-сюда, все, нам бабосы капает, все работает. Кстати, здесь еще приложение, есть АПК. Я вам чуть позже покажу, какая-то нормальная движуха. Так она еще и, и иллюстрируется в форме игры. Выглядит прикольно. Не знаю, мне лично нравится. Короче, капиталисты наша цель бабки. Блин, не только у капиталистов цель бабки. Не знаю, у меня тоже цель бабки. В общем, так та-та-та-та-та-та, капитал вейв. Типа мы там киты, все отлично. В это вникать вообще не интересно. Короче, даже что? Надежно, реферально, поддержка, защита, все имеется, все, что нам надо. То есть, никто вас не взломает. Поддержка имеется. На любой вопрос вам ответь Подскажет, что к чему да как? Проект защищенный. Все, есть приложуха. Максимально просто. Без лишних заморочек. Как вы видите, они участников в пулах. Сколько это. я, яй яй это просто жесть. Суммы такие, что у меня в глазах уже аж троится. А, так, тут есть монетки. А, скажем так, используются там для определенных торгов и туда-сюда. То есть разные монетки, по-разному вся эта движуха чуть-чуть работает. В общем, направление биржи, какие у нас. Это у них тут э промышленные компании, трейдеры, держатели, э ликвидность, э провайдинг у нас идет, да. Соответственно, это направление, куда бабки, блин, то есть куда они идут, чтобы делать еще больше бабок. Соответственно, есть социальные сети, э, Twitter, шмиттер, э, там, да, там Telegram залетели, посмотрели, чуть какой вопрос обратились. В общем, залетаем, короче, мы лучше в кабинет. Здесь уже будет получше, поинтересней. Так, поддержка нам сейчас нафиг не нужна, потому что у нас пока что все понятно, все хорошо. Так, какие есть пулы? мои пулы, и мои пулы, поэтому <смех> я здесь пока еще не показываю, надо было вообще-то по-хорошему здесь замазать, айдишку, всю свою фигню. Ладно. Нам, как говорится, бояться нечего, потому а что богатые, успешные, ничего не боятся. Так, ладно. Доходность какая у нас есть? Вот такая у нас доходность, да, и СДТ, да, там, типа криптовалютные пулы. Какие риски, какая емкость, и, то есть можно внести туда и все. То есть, вы выбрали, у вас тут все зачирикало, закурлыкало. А, точно так же, как вы видите, доходности есть у нас криптофиатные пулы. То есть, точно так же себе в любую выбрали, и все. И понеслось. Так. Опять открылась эта штучка. Кошелек. Что? перейти сюда, типа, ну, закинул бабосы, и все нормально. Здесь у нас все зачирикало, закрутилось, завертелось. А, что у нас? Стейкинги э, получается. Крипто старт. Э, крипто старт, прикольная тема. Крипто старт. Ну блин, не знаю. На самом деле, такое себе, блин. Мне честно говоря, вот то, что в самой игрухе, мне это все больше движуха понравилось а, Также он арбитраж э, трафика имеется рефералочка, самое главное, то есть вы, вы уже понимаете, что к чему, куда мы идем, и к чему мы немножко ведем, как эта система работает, и сколько нам, нам тоже, как говорится, принесет бабосы. Блин, надо быть элитой, короче, чтобы 25% загребать, скажем так, комиссионных себе в карман. Ну, надеюсь, мы возьмем 2-3 элиты таких, и хлопцы у нас хорошие, то есть заработаете вы, заработаю я немножко. Также делится реферальная система, как она все делится. Можете наблюдать, то есть там процент на уровне, там сколько-то рефералов и тому подобное. Короче, хлопцы, давайте не будем забивать голову дурным. Зашли, лавеху закинули, вот так вот все зачирили. откинули, забалдели все, у нас движуха пошла. Ладно сайтом разобрались, давайте перейдем к приложению. Так, и перешли мы, конечно, к самой движухе, к самой игрухе. В общем, здесь, как вы видите, у нас темка нормальная в плане того, как это все работает. То есть, это не какое-то там вставили, кидало и тому подобное. Здесь все работает у нас на ура. Здесь у нас бьются блоки, как говорится, капают бабосы. Для нас это самое-самое главное. То есть, тут и сундуки, и все, что хочешь. Можно, как говорится, всем, чем хочешь владеть, на все бабки, блин, залетать. Я так, чисто в дополнение добавил вам игруху, чтобы вы посмотрели, как оно, что он, скажем так, в кавычках, майнится простыми словами для простого обывателя. Как эти сундучки лупятся, и с них потом капают бабосы. Так что, с этим, я думаю, все отлично, никаких проблем у вас вообще не составит. Просто зайти в App Store и скачать данную приложуху, когда вы ее скачаете. Так что, как-то так. Ладно, ребятки, на этом у меня все. Поэтому пишем комментарии, ставим лайки. Всем удачи, всем профита, всем пока.